Дякую всем, что я вас бачу, дякую долі, что полгода после тюрьмы я имею возможность выступать в таком уважном товаристве и впливовом товаристве. Я е, хочу наголосить, что вы были первыми глядачами нашего журналистского расследования, этого документального фильма, который сегодня демонстрировался. Справа в тім, що всі, хто до мене робили такі журналістські розслідування, вони, як правило, або змушені були емігрувати за межі України, або, так сталося, мали серйозні проблеми по кар'єрі, як, як журналісти. Це можна навести, скажімо, приклади і Артура Сінька, який зараз емігрував в Америку, і Дмитра Васильця, який понад рік сидить в тюрмі житомыскому встречи изоляторе без е, ему обвиновачивания у патруляния терористам и тому подобное. Я бы хотел, чтобы вы немного пригадали, что в фильме наголошивался батько Амброскина, сказал про те, что уже наперед визначено президентом, кто винен, а кто не винен. Увидите себе абсурдные ситуации, когда когда гарант Конституции визначає, кто правый, а кто не правый, без жодного решения суду, которое бы вступило в законную силу. То есть, так, что он сам є больший порушник Конституции. Бо я думаю, я надеюсь, что в всех европейских ваших законах, тоже не можно обвинувачувати людину в чем-то, пока не будет решения суду, которое вступило в законную силу. Я думаю, наши законы аналогичны. І тому я би хотів звернути на це увагу, що нам дуже зараз важко, бо тому що демонструвати можна журналістські розслідування, які висвітлюють тільки одну сторону, які не говорять про цих таємних снайперів, які не говорять про цю третю невідому силу, яка була зацікавлена у тому, що гинули і працівники Беркута, і мітингувальники. Це все криваве місце, яке ви бачили, Воно ж не випадково. Ви політики, и вы знаете, что за последние три десятки років, мабуть, там, Тунис, Ливия, Бахрейн, ну, багато краин, та врешті-решті Югославия, теж, напевно, была схема, коли при економічній и політичній напрузии, раптом выникали звездки невідомі снайперы, які робили кілька таких сакральных жертв, и невідомо куда зникали, а потом, відповедно, детонировался, певний вибух, який приводил до, до зміщення влади ну відповідно там до хаосу, до війни і до знищення дай держави. Тому я би хотів наголосити на тому що від вас європейців, від європотарів дуже багато що залежить, бо тому що саме ви нагадую, саме ви були гарантами на тих перемовинах, які дозволили бум то дозволили, 21 лютого 2014 року перевести то все криваве протистояння у відносно мирное русло, где было четко вказано приблизный алгоритм и план действий выхода из ситуации. Бо мы с вами понимаем, что если уже начали стрелять правоохранители, это не случайно, а для того, чтобы спровокировать вуличное в еще гиршей стадии, за которой уже наступная стадия, это гражданская война. Время, что мы сейчас имеем в Украине. И поэтому я бы хотел наголосить я вас не буду э, завантаживать цифрами, данными при потребе это все есть у отчетах э, и, наконец-то, даже дякую представникам ОБСЕ, которые присутствуют на тих всех знаковых судових процессах, я их называю судилищах, потому что они нагадывают такие процессы, Часы в сталинизма 37-го года, когда были политические репрессии, просто за право думать по інакшому за право говорить по інакшому Так вот, завдяки и і, і завдяки и журналістам, независимым журналистам, які на жаль можуть бути активні тільки в інтернеті, так сталося у нас в Україні уже відсутність свободы слова. То ми ще можемо дізнатися, що ж насправді происходило Нагадаю, там выступал такий Віктор Цегун рідний брат убитого. Правоохоронця на Майдане. Уявіть собі, рідний брат вбитого правохоронця обвинувачується в статті, за якою йому загрожує 20 років до 20 років в'язниці. Абсурдність ситуації в тому, що, е, як вам пояснити, коли працівник антитерористичного підрозділу обвинувачується в статті тероризму вы уловлюете абсурдные ситуации а людина, яка на камеру признаєте, что вона убила двох командирів Беркота, зараз только свидетельство по справе проходить Тобто все перевернуто с них на голову и именно от вас зависит, чи вы сможете привести до тями нашу украинскую сучасную владу потому что если задать вопрос, кому это было выгодно, коротенько, все тут разумные люди. Януковичу это не было выгодно, однозначно, потому что в последний раз он не контролировал ситуацию. Только минулого тижня, он в интервью сказал, что он узнал, что за грою в теннис, что является кровавым противостоянием на Майдане, которые стимулировали финансово Левочкин и его глава администрации президентской и Фирташ. Мультимиллиодер, который сейчас имеет проблемы в Австрии, один украинский Уявіть собі себе абсурдные ситуации, когда, як э, э, Янукович, который будто не могли гарантировать, садится за сіл переговоров с оппозицией, которая сейчас стала владою, которая также, виявляється, не контролировала ситуацию, и под гарантией европарламентариев. Ну, и что, чем это все закончилось? У нас сейчас, где война? У нас сейчас 5 миллионов населения, то есть всю индустриальную часть Донбасса, признали террористами. Народ признали террористами. Людей. Їм обрезали светло, воду, электроэнергию, зв'язок. Им перестали, припинили платить пенсию. Извините, это немного не по справе, где. Но я это могу вам сказать, потому что так выходит, что ну, такое що что вы будто цього не знаете, что происходит в нас в Украине. Потому что иначе вы бы не віталися с этим президентом, нашим украинским президентом. врешті-решт за него голосовал. Но представьте себе, когда вот это все <кхм>, беззаконня, коррупция, это все сейчас простимулировано вашей такой байдужестью. Потому что вы геополитики. Вы, -реш, можете вызвать украинскую владу, которая вечно до вас ездит клянчити деньги, чергові кредиты, которые, в итоге, -реш, пойдут на патроны и на убийства снова наших украинских сообщитников. Спів... И вы им не можете ничего сказать. Я гарантирую, вы, как як европарламентарии, если бы вы сказали, что существует криминальное покарання. И це все може закончиться для президента Порошенко і його чільників. А ну його це а може закінчитися а. гаским трибуналом, бо тому, що не можна використовувати Збройні Сили України проти власного українського народу. Для цього, якщо, скажімо, антитерористична операція, то має бути антитерористичні підрозділи. Але які антитероричні підрозділи зараз будуть підтримувати цю владу, коли їх зараз судять за виконання наказу, про наведення порядку? Под час її вуличної вакханалії я был журналистом, который симпатизировал Євромайдану ровно до того времени, пока я не увидел, что що... начали <кхем> готовить коктейли Молотова. Я висвітлював и, скажем так, и антимайдан, и Евромайдан, потому что это нормы объективной журналистики, это принципы журналистики. Я, если ты хочешь быть не пропагандистом, не прислужбую кого-то там, то ты должен висвітлювати, особенно, когда это конфликт, особенно, когда это конфликт збройний, обязательно нужно подавать две точки зрения. У нас, на жаль, сейчас это все, и повторюсь, за вашей мовчазной согласностью, это все в акканале, когда я только в тюремной камере, в интернете, або тут, в Европарламенте, могу говорить то, что я думаю. И есть возможность что вы меня слышите. Я вижу, вам вы очень внимательно слушаете. Я надеюсь, что э, хорошо все перекладає, пані Галина. Но я еще раз вам хочу сказать, я, не, напевно, что уже затримал, так часу. Э, я хотел бы вам наголосить, что президент своей брехнею сделал все всі судилища политически заангажированными. И это означает, что никакой правды... Сироти и вдови, тех, которые загинули, или, скажем, стороны Беркута, или, скажем, стороны Небесной Сотни, они правды не узнают. Можливо, только когда поменяется влада в Украине, або, можливо, так, как бывает в кинофильмах про Викиликс, Чисто випадково, где-то случится просочка информации про этих так называемых невідомих снайперів, які убивали и тих, и тих, тільки для того, чтобы провокировать картинку с простреленными головами, с простреленными тілами на світових телеканалах. Потому что мы видим эти все сценарии, которые происходили и раньше. Это один и тот самый сценарий, за которым есть хаос и распад держави. Тому еще раз напоминаю вам, я думаю, больше из вас служили в армии чоловіків і и знают, что если бы разъехать нехай даже озброенный. Для этого не нужно снайперов. Для этого нужно, ну, несколько крупнокалиберных кулеметов и там КПВТ, или, скажем так, и просто стрелять в НАТО, и натоп сам рассеялся. он разбежится, НАТО, потому что будут тела порваные и тому подобное. В данной ситуации снайперы работали, власне, на телекартинку световых и украинских телеканалов. Потому что в НАТО нереально видеть, что поряд кого-то убили. Люди за 200 метров не знали, что там стреляют и виводять выносят ви, ви, трупів. Они дальше шли. Пытаются, кто давал наказ? Если, скажем, договорились с Януковичем под гарантией Европарламента, кто потом дал наказ? Чему пану Бубенчику Иванови, который признался, что он убил двух беркутов, двух командиров беркутов? Кто дал наказ? Почему, Чому целом, не расследуют справу по... Е, экс-віце-премьер-міністру Олександру Сичу, Він сейчас глава областной ради ивано франківської областной ради, где я, откуда я родом, с ивано Інші два депутата, колишні, те Свободівці, просто сделали в них обшук и дальше не разголошили они за следствием. А может, специально владе нужно их тримати этим компроматом, который они там нарили у на них, чтобы, скажем, цела партия Свобода, как право только им подигрывала в этой атмосфере, в загальной атмосфере ненависти, которая сейчас происходит, когда уже не только Путин винен, уже и Трамп винен, скоро и Меркель будет винна, скоро и Европарламент будет винен, сейчас все будут винны те, кто, не дают им розкрадати кредитные транши и грабувати украинский народ. А может, действительно, нужно посмотреть, как соседа в России и использовать и позитивный, и негативный опыт, которые происходили, такое же было противостояние, подобное в Чечне. Там же сейчас спокойствие, как-то они договорились, а, та бу... а там были теж трупи, трупы, там была теж біда. беда, мы это все видели. Пока що слава богу, що можно обмениваться живыми заручниками, полоненными. А вы же помните, в Чечне обменивались різними головами? Так вот, я вас дуже прошу, шановні европарламентарии, не доведите ситуацию в Украине, чтобы там обменивались отрезанными головами. Не допустите, потому что вы ви решите. А наша влада, она ничего не решает. Наша влада даже не может остановить вакханале, когда 20 озброєних, а возможно и неозбороевых людей посідали себе на рельсы, перекрыли транспортные шляхи. Они себе сделали такую домашнюю блокаду в каких-то политических интересах и для них не существует кримінальної статья про блокирование транспортных магистралей. Для них не существует криминальный кодексу. Мне же напоминают за... Мне напоминают, что и повильнее, наверное, треба заканчивать. Я еще раз хочу поблагодарить, что вы ви меня выслушали. Поверьте, я никому не бажаю, бо я сам колишній въязнь, не бажаю потрапити в тюрьму. Но вы знаете, все разумные книжки говорят про те, что не зло множится. Если зло не если вы не найдены, то есть вот, бачите, чем это заканчивается. Про это у нас Крыма немає, Донбасс Донбас уже не контролирует, и влада даже дошла до того, я уже на завершение скажу, видите себе вчера, позавчера арестовали Володимира Рубана, но правда, кого-то уже отпустили. Это офицера Якие сотни полоненных, розумієте, вывезли звідти з полону обменял. То есть влада наша украинская настолько неадекватна, что она даже ревнує, ревнует, когда кто-то скримнее, этой власти, решает людские доли. А поверьте, я как бывший вязень знаю, что хуже тюрьмы и полону может быть тільки смерть. І И тому я всех закликаю, втручайтеся, пожалуйста, в эту ситуацию. Потому что наша влада, на жаль, вона не сможет ничего сделать. Только вы сможете натиснуть и заставить их, хотя бы нагадайте Порошенко про имоверный газкий трибунал, чем он может закончить, используя армию против своего народа. И чтобы он не прекратил змущаться над 5 мільйонами людей на Донбассе, называя их террористами. Спасибо всем за внимание.